Поздно, нежить уничтожит нас гораздо раньше. О духи леса, неужели ничего нельзя сделать? Боюсь, что так. Одна из жемчужин у самого некраса, повелителя праха, ограбница а Актона, единственное место, где можно провести ритуал, вот-вот окажется в руках.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 Мы еще встретимся с тобой, отважный Эльхант. Охранят тебя духи леса. Солы добрались до этого острова. Бей их! Так, у нас... Всем привет, ребята. Продолжаем прохождение героев уничтоженных империй. У нас здесь солы. Новая фракция, которую мы до этого момента еще ни разу не видели. С сильными магами, кстати, довольно-таки. Да и вообще войска-то неплохие у них. По большому счету, судя по всему. Так, давайте поможем тем, ребята. Там голем вроде как... Его хватает надолго. Мы благодарим тебя за помощь, чужеземец. Откуда ты? Я прибыл сюда, с далекого острова, чтобы разыскать жемчужины силы. Ты знаешь, где найти их? Нет, я не слышал ни о каких жемчужинах. Мы из пограничного отряда. На нас напали летающие лодки солов, и наш капитан остался на соседнем острове. Доставь нас туда и поговори с ним. Возможно, он сможет помочь тебе в поисках. Хорошо, мы поплывем туда. Ух ты, смотри. А, вот их капитан, да, к которому нам нужно доставить этот отряд. Так, соответственно, мы выгрузились на небольших островах, да. Так, здесь у нас никого нет, а есть какой-то сундучок, давайте-ка с ним <смех> Разберемся, посмотрим, что там внутри нас ждет Соответственно, наша задача найти жемчужину к короне Чтобы она смогла работать Так, опять мантия-чародея, слушай, ну Так, а что это ты выделился ты здесь, сюда? Так, весь отряд мы сейчас погрузим к нам на лодочки, пожалуйте На лодочки, товарищи Слушай, ну, какой нам флот дали, а. Какой флот красивый. Так, постараемся уничтожить всех, как обычно. Давайте посмотрим вообще, что здесь есть. Так, здесь есть вот драконы, да? Давайте-ка туда, наверное, направим. Быстро у нас плавают корабли-то? Ой, хорошо плавают. Вот пускай они пока драконов лупят, а мы все загружаемся в лодочку. мест места не хватает или чего? А, все нормально. Угу. Так, плав... плавает лодка быстро, замечательно. А, слушай, а нам все равно туда надо. Давай, там какой-то есть сундучок. Так, будем попадать в дракона. Будем. Ну и дракон будет на у нас попадать. Ой, слушай, так ему он вообще не жилец. А чё не стреляем-то? Близко слишком? Так, давайте убираем, убираем, убираем, убираем, убираем. Расредотачиваемся в разные стороны. <связываем> Есть. Капец, так можно было и флот потерять. Так, стоп. Ребята, нам снова нужна ваша помощь. <связываем> Ой, сколько тут, посмотрите Так, убиваем второго дракона Тут должно быть лучше попадание, да? Хорошо Отлично, все. Так, лодки выстраиваем сюда. Нам они здесь не нужны. Так, мы же сможем здесь высадиться? Да, отлично. Страх. Это новое заклинание. Ну, мы... С... Так, я прочитаю для вас, да? Стоит область радиусом 150... Я так понимаю, метров, наверное Действующие 19 секунд Вражеские войны внутри радиуса На некоторое время становятся неуправляемыми И у страхи бегут С повышенной на 25% скоростью Дальность применения 550, но ну, опять же, наверное, метров КД 40 секунд Отлично Так, пошли дальше Так, этих ребят-то мы, по идее, достанем Нам нужно понять Куда, наверное, где-то здесь, да Я надеюсь, мы сможем сюда пришвартоваться без каких-либо проблем Ну, пока, чтобы они нас атаковать, не дай бог, не стали Что-то ми... Тихо-тихо-тихо Ой-ой-ой Выходи-выходи Ой-ой-ой, как сильно мы просили Тихо-тихо-тихо Так, нам нужно в любом случае быть близко Ой-ой-ой, тихо-тихо, все отлично Так, собираем здесь все, что есть Кольцо дракона, лук снайпера Это все у нас уже было Городок, городок какой-то Давайте пробежимся по нему Есть ли здесь что-нибудь? Ну, он какой-то неактивный, да, вроде никто не нападает здесь Кроме солов Здесь соло есть Ну, соло мы сейчас корона печали Максимальная мана, регенерация маны, сила заклинаний. Давайте-ка возьмем, наверное, ее все-таки. Так, мы немного здоровья потеряем, немного регенерацию и немножечко... Но это все фигня, все равно здесь прям очень хорошие параметры. Все это мы наверстаем с вами сколько атака 50 50 совсем не страшно у нас защита от магического очень сильно просела в конечном итоге на самом-то деле ну ничего не поделаешь с этим так здесь какие-то острова есть с драконами просто давайте-ка наверное, травим на них наш большой огромный мощный флот о кстати они сами сюда прилетят что ли замечательно мы сейчас с ними тогда и разберемся. Конечно, мы, к сожалению, не сможем спасти вот этих ребят Но ничего не поделаешь Так А, мы их спасли, что ли? Чужоземец, без твоей помощи мы бы погибли Скажи, что мы можем сделать для тебя? Можете ли вы усилить прочность моих кораблей? Опа! Конечно, это не займет много времени Хорошо Прочность кораблей усилили это хорошая новость. Так, нам тогда. Вот тогда, смотри-ка. Хорошо. Они восстанавливают ХП, что ли? А, да, смотри, они восстанавливают ХП моим кораблям. <coughs> Это замечательная новость. Так, тут ни хрена себе платили а тут стоит. Так, здесь ничего нет. Здесь мы все уже проверили. Так, все, летим тогда обратно на корабль. Но они не восполняют вот этот корабль хп. Они, то есть, восполняют, я так понимаю, все, да, кроме моего корабля основного. Ну ладно, ничего не поделаешь. <coughs> так, давай подплывай сюда типа подплывай поближе. Нам нужно будет сейчас забрать... Нашего господина Эльханта. Так, теперь плывем, наверное, наверх. Да, давайте как раз нужно зарубить будет этого дракона. Что он тут грустненький совсем. Так, погрузились, погрузились, поплыли. А что не плывем-то? Я говорю поплыли а вы что встали стоять что-то главное ведь у них хрена с ригой шустрый вот это я понимаю скорость Сколько у него защиты от магического? Два. О. А, у нас колющий урон-то. Ну, все равно. Эх, не хватило немножко, смотри. Но тут... Да, сейчас они добьют. Так, вперед. Так, здесь у нас ничего, ничего, ничего. Нам, соответственно, сюда, да? <связать> Давай сюда. Вы тоже сюда. Там аж двое их. Надо будет пройти и высадиться вот здесь. Так, здесь у нас вроде никого, да? Хорошо, давайте здесь безопасно пройдем. Эти ребята пусть атакуют. Так, тихо тихо тихо будет Больно близко мы как-то. Давайте подальше. <связать> Хорош. Атакуем второй корабль. Так, вы пока пришпортовывайтесь сюда. <с Ecstatic> <сcur <Election> <сcur> Хорошо, достается ты ему. Отлично. Так, давай поближе встаем. Здесь еще какой-то островок. Там тоже высадимся, все проверим. Чего ты приплыл к нашим берегам, чужеземец? Мне сказали, что у вашего народа находится одна из жемчужин силы. Ты знаешь, где мне найти ее? Я слышал о жемчужине, хотя никогда и не видел ее. Тебе нужно добраться до нашего правителя. Научти. недавно наши земли были атакованы солами. Кто они такие? Слобное племя, обитающее на летающем острове под названием Шамбала. Он завис неподалеку от нашей столицы. а солы спустились на своих летающих лодках. Теперь туда не добраться на кораблях, подобных твоим. Враги уничтожат их. Мы снабдим тебя пушками с наших ковчегов. Пушками? А что это такое? Это машины, которые поражают врагов на расстоянии тяжелыми железными ядрами. С ними тебе легче будет добраться до нашей столицы. Я понял тебя. Поспешим же. Ты правитель этих земель? Скажи, у тебя ли жемчужина силы? Для чего тебе нужна жемчужина, чужеземец? На нашем острове из могил восстали мертвецы, и правит ими некрас Чермор. Я узнал, что лишь корона стихий вместе с жемчужинами может уничтожить его. Так вы нашли корону? Мы полагали, все это лишь легенда. Великий Актон... Улетел от наших берегов давным-давно. И не думал я, что она когда-нибудь найдется. Так знай, именно из-за жемчужины солы напали на нас. Они хотят завладеть ею? истина так. Шамбала и их летающий остров все еще кружит неподалеку. Если они прилетели за жемчужиной, то лучше отдай ее мне. Как только я покину эти земли, солы отправятся в погоню за мной и оставят вас в покое. В твоих словах есть смысл. Но куда ты собираешься плыть дальше? За остальными жемчужинами. Где я могу найти их? Одна находится у креальцев. Их народ живет в брите, землях, лежащих далеко на севере. Еще одна у солов. Но до Криальцев тебе не доплыть. Шамбала уничтожит твои корабли. Я дам тебе нашу жемчужину и ковчег с командой. Они быстро доставят тебя к северянам. Ответь еще на один мой вопрос, чужеземец. Давным-давно большая экспедиция механиков сопровождала великого Актона. Увозившего от наших берегов корону стихий. Если ты нашел ее, то можешь что-то знать и о судьбе наших родичей. Да, я видел их и разговаривал с ними. Племя гномов живет под горой мира, что высится в центре моего острова. Сейчас на наших землях появилась нежить, и твои соплеменники в опасности. Раз так мы поможем им вернуться на родину... На верфях недавно был построен новый ковчег. Он столь велик, что может поднять в воздух множество гномов. Капитан, сюда, быстрее! Глядите, что это такое! Шамбала! Они летят за нами? Нет, не думаю. Видишь, они нас обгоняют. Но движутся они тем же курсом. Нас не заметили. Если бы хотели сбить или взять на абордаж, то выслали бы свои лодки. Однако ты прав. Они действительно летят туда же, куда и мы. Драконы! Там драконы! Что вам нужно? Снижайтесь! Мы, стражи ледяных пределов Бриты, не пускаем сюда чужаков! Кто вы такие и зачем прилетели сюда? Я Эльхант, следопыт. А это механики, обитатели островов на юге. Где ваши правители? Я хочу поговорить с ними. Они в нашей столице, городе Чужак. Совсем недавно в облаках мы заметили нечто огромное. Оно летело слишком высоко, чтобы драконы смогли подняться туда. И почти сразу же появился ваш корабль. Возможно, вы не враги, но я не пропущу никого. Ты видел остров Солов? Вот что это было. Солы враги нам. Поэтому позволь мне увидеть твоих правителей. Что ж, одного тебя я возьму, но остальные останутся. Мы дождемся тебя здесь. Ты знаешь историю короны Актона? Это очень давняя легенда. На всем огромном континенте когда-то процветала империя Зелур правил ею универсал, состоящий из четырех гильдий, которые еще называли магическими цехами, и каждую возглавлял верховный маг. Всеми ими правил владыка универсала. Каждый из владык в свой срок передавал избранному наследнику корону, украшенную четырьмя жемчужинами. Актон был очень стар и мудр, он чувствовал, что скоро умрет, но не хотел отдавать корону никому из верховных магов, зная, тот, кто получит ее силу, попытается уничтожить остальных. Вопреки обычаю, Актон раздал жемчужины главам гильдий и отправился в дальний путь за море, чтобы надежно укрыть корону стихий. Однако глава цеха мертвой магии по имени Некрас Чермор пошел по его следу. Что произошло там, за западным горизонтом, мы не знаем. Но в Зелуре между цехами вскоре разразилась война. Так раскололась великая держава. Но на землях ее по-прежнему обитают три народа. креальцы, солы и Гномы-механики. Они напали на столицу! Летим же! Летим дальше! Нет, так они легко поразят нас. Снижаемся! «Правители живут в замке посреди города. Постарайся пробиться туда».